Профипринт приветствует вас. Сегодня мы рассмотрим термотрансферный принтер SATO LM408E. Начнем с подключения интерфейса. Термотрансферный принтер SATO LM408 поддерживает параллельные 1284, параллельный CITRONIX RS-232C, USB LAN, TWINIX COEX RS-422-485 и беспроводные wireless LAN с частотой 802 и 11B. Как вы могли заметить, установка интерфейса не отнимет у вас много времени. Основные особенности LM408E – это металлический корпус, разрешение печати 203 или 300 dpi, ширина носителя от 22 мм до 131 мм, ширина печати до 104 мм, скорость печати до 150 мм в секунду, модульные платы интерфейсов и естественно невысокая цена. Принтеры серии LM являются облегченной версией популярной серии CL. Основные отрасли применения это промышленность и логистика. Серия LM унаследовала все положительные свойства от своих предшественников, но лишилась некоторых редко применяемых возможностей. Все это позволило создать принтер с хорошими характеристиками и невысокой ценой. В данный момент мы наблюдаем заправку материала, то есть красящей ленты. Установка этикеток. Заправьте этикетки под датчик. Закройте головку и не забудьте подвинуть зажим этикеток. Конструкция серии LM использует механические узлы и принципы серии CL, которые зарекомендовали себя на протяжении длительного времени, как весьма надежные и простые в эксплуатации, обслуживании и ремонте. В данный момент мы наблюдаем подключение USB и кабеля питания, переводим кнопку Power в режим On. После включения принтера мы видим надпись Online, для того чтобы убедиться, что мы заправили верно наш материал, мы переводим кнопкой Line в офлайн режим и кнопкой Fit прогоняем несколько этикеток. После проверки не забываем вернуть в режим онлайн. Принтер готов. Переходим к софтверной части. В комплекте с принтером идет диск, который содержит сервис, операторские мануалы, драйвера, а также программу для печати этикеток LabelGelly Free на русском языке. Как видим, мы разархивировали наши драйверы на рабочий стол. Запускаем папочку, нажимаем Print Install, а нажимаем далее, выбираем из списка наш принтер LM408E. Далее. А выбираем наш порт, в данном случае это USB. Далее. Завершить. Драйвер установлен. Давайте проверим, все ли верно, отправив тестовую страницу. Заходим, пуск, принтеры и факсы. Видим наш драйвер, свойства, пробная печать. Все в порядке. Давайте я покажу вам, как сделать простейший образец в лейбл Галиди Free. Создать новую этикетку. В списке принтеров мы выбираем SATO LM408E, нажимаем далее, автоматическое масштабирование далее, ориентация книжная далее. Здесь задаем параметр высота и ширина этикетки. В нашем случае это ширина 10 см, высота 8 см. Данная программа с интуитивным и понятным интерфейсом, очень проста в использовании. В данный момент я выбрал вкладку «Текст» и, соответственно, пишу информацию. В этой вкладке можно редактировать текст, а можно редактировать, нажав два раза на нем. Также, потянув за край, можно изменять размер текста. Также выбрал вкладку «Штрих-код». И еще раз «Текст». Теперь нажимаем на кнопку «Печать» и выбираем количество этикеток, которые нам нужно напечатать. Принтеры серии LM не могут оснащаться обрезчиками, диспенсерами и прочими дополнительными устройствами, но 95% пользователей этого и не требуют. Принтер избавлен от всего лишнего, поэтому его стоимость весьма низка. При этом он обеспечивает качественную и производительную печать этикеток и штриховых кодов. Большое спасибо за внимание. Пользуйтесь качественным оборудованием от фирмы Сато.